Вторая карта этого Best of 3. Счет первой карты я специально не убирал. 16-3. Команда Girl Power выиграла у команды Сосите Ноги карту The Dust 2. Впереди нас ожидает карта Inferno, на которой пока что счет 0-0. Ну и в случае, если Сосите Ноги выиграют карту Inferno, то мы отправимся смотреть карту The Nuke. Но если же Girl Power станут победительницами на этой карте, то мы с вами уже никуда не отправимся, потому что команда станет вот так. Вот, даже здесь приезжает прям полноценная информация, 30 тысяч рублей на спонсорки обеим командам и 5 тысяч деньгами победителем, а также стикеров на половиной тысячи. И если кто-то вдруг в чате считает, что это очень маленький призовой фонд, я вас умоляю, в Counter-Strike 1.6 сейчас сложно найти вообще хоть какой-то призовой фонд, тем более таких размеров. Подпишусь, комментатор лучший, добра тебе, друг, и успехов. Шерик ТВ, большое вам спасибо, нижайше кланяюсь от души, благодарю вас. Подписывайтесь, я надеюсь, что вы не пожалеете. Ну, тем временем, ножи у нас закончены. Girl Power выбирают начать в обороне, что, естественно, очень свойственно карте Инферно. А я, пользуюсь случаем, хочу поблагодарить спонсоров всего мероприятия. Это Фрося, Дарси, Ванильный Сосочек, Енот, Зверь и Эприл. Ну и также хочу напомнить, хотя что напоминать, собственно, про призы. Мы и так с вами разговаривали уже очень много времени, так что не обращайтесь на это все внимание. Ну, вернее, как обращайте, конечно, но не... О, енот-зверь. Спасибо большое, ну хоть мороженка или шоколадку за труды. Спасибо большое, 400 рублей донатит енот-зверь. Благодарю. Благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Могу все, всю вторую карту говорить только слово благодарю. Огромное спасибо. Согласен, сейчас даже Туриков на грамоты не найдешь. Вот-вот сафончик. Вот-вот. Ну что, команда Girl Power в своем пистолетном раунде. Мне кажется, соперниц практически не почувствовали-то, в общем-то, один минус смогли сделать э, девчонки из команды Сосите ноги, забрав дабл Penetration. И проиграли, к сожалению, раунд, больше никакого минуса не сделав. Но опять-таки нужно понимать, что команда Girl Power начинает, как в общем-то и в предыдущей карте, в сильной стороне. То есть они выигрывают ножи и тем самым постоянно начинают за сильную сторону. Это очень важно. Я тоже удивился, что есть призыв 1.6. Вот, естественно, так и есть. Потому что сейчас 1.6 это игра, в которую просто играют для ностальгии. Никто не хочет сюда, естественно, вливать какие-то деньги. Но находятся хорошие люди, которые хотят порадовать, как минимум, вот конкретно сейчас, девушек. И радуют их бешеными призами. Еще и роллами радуют. А сытая девушка — это довольная девушка. Ну, еще де девушки, конечно, разные бывают. В общем, все, кто когда сыты, они довольны, как мне кажется. Но девушки не исключение, естественно. Все же девушки любят роллы. Итак, это 2-0, дорогие друзья. Зато, как откомментировал, угораю прям. Э -э, кого? Кто? Кто, где, кого? Самое главное не вспоминать про мед и писи и так далее. Все играют со стима. Да, матч проходит на fastcap.net и, соответственно, естественно, там только можно играть с, со стима. Других возможностей нет. Пока качал модельки, слот забрали. Ха-ха-ха, <смех> Богдан. Сочувствуем. Double kill от... Нет, давайте я буду говорить дабл penetration от дабл penetration. Все-таки это больше подходит в данном контексте. 4 в 3. Перевес сохраняйте за командой Girl Power, но очень медленный и изнурительный раунд демонстрирует команда ⁇ Сосите ноги а ⁇ Алиска, как между прочим, вооруженной снайперской винтовкой не дремлет. А где она вообще? -то? Вот она. Она в ребрах у нас сидит. В ребрах и в печенке у команды сосите ноги. Софтерша последняя, 22% в ее лайфбаре. К сожалению, не дочек. Надеялась, что оппонентки не будет на коврах, но оппонентка на коврах оказалась в 3-0. Кстати, ребят, когда разбогатею, поддержу КС 1.6, хорошо, пока все набирает обороты, пишет у нас енот-зверь, вот так вот, то есть, я так понимаю, енот-зверь таким э, легким намеком анонсирует какой-то очень крупный турнир по Counter-Strike на очень большой призовой фонд. Рискну предположить, а может быть, конечно, я и не прав, а может быть и прав, но в любом случае еноту сначала нужно разбогатеть, чего мы им и пожелаем, ему, а вернее, они а не им. Кто мы-то? Нас здесь двое. А -а, Солтерша Минус один. Пьяная вишня. Минус два. И босс Орги. Ответочка. Но при этом точка бета потеряна. Сосите ноги в атаке играют медленно. И вот эта самая медленная атака изнуряет а соперниц. Лиск получила по голове. Но при этом а -а, как бы волик к победе естественно не потратила хаешку туда соперницы, Соперница правда конечно выживает. Этой хаешкой в общем ее нельзя было напугать. И Близз минус Орденская. Минус от Алисы, и здесь Лиска. Ух ты, минус один. И только минус один. Ну, в общем, то есть минус один на этом клатче, вы понимаете. 3-1. Приятно, приятно, но если вспоминать карту Dead Dust 2, то там, конечно, счет был 2-0, когда сосите ноги взяли первый матчпоинт. Потом они взяли второй матчпоинт. И потом взяли третий. И больше не взяли ничего, поэтому радоваться пока что я за девчонок раньше времени не буду. Очень хорошо, если они не остановятся на этом одном раунде. Но взять раунд в сильной стороне — это всегда важно. А если вернуться в КС 1.6, и кто должен заменить игрока сильного? Э, кто должен... А, заметить игрока сильного. Да я думаю, на самом деле никто, потому что Counter-Strike 1.6, как профессиональная кибердисциплина, не вернется никогда. К сожалению, Valve не позволят. Им выгодно проталкивать только лишь Counter-Strike Global Offensive. 1.6 им не нужна. Собственно, поэтому... Если профессиональный Counter-Strike, то 1.6 Ой, только CSGO, прошу прощения Любительский uh, Welcome, welcome в старую добрую Босс-оргий дабл под занавес И 4.1, также под занавес Енот богатей, я буду ждать тебя как родного человека Я самый первый зарегистрирую свою команду, пишет Сафончик <laughs> Но это понятно, это понятно, конечно Знаешь такого игрока? XD Санжи. Э -э не помню. Может быть и видел когда-то, но не помню. Что-то очень знакомое вот Санжи. Но почему знакомое, не могу сказать. В какой-то узбекской команде играл. Очень просто почему-то вот знакомый не ты. <клес> Итак, у нас очередной раунд, шестой по счету, где команда Сосити Ноги пытаются оккупировать дом. А, в этот раз а, не совсем хорошая хаешка от Вербы, но и как следствие, в общем, не очень-то на самом деле активная оккупация этого самого дома, которая приводит к тому, что игроки обороны сами приходят поджимать, и Орденская последняя, но тут куча фрагов от босса Орги, я даже боюсь пересчитывать, сколько там минусов было сделано, очень большое количество. Всем привет, жаль не, жаль не успел и времени нет посмотреть. Завтра пересмотрю. Пётр, приветствую, обязательно пересмотрите. Очень много интересных и красивых моментов. Девчонки сегодня просто молодцы. Огромнейшие молодцы. Кстати, планирую качественную еду делать, пока купил участок. Обживаюсь. О-о-о, енот, молодец. А мысли ваши очень хороши. Одобряю, одобряю и поддерживаю. Вместе сидим, смотрим, с Узбекистана, да, а вот, видите, ну где-то, может быть, все таки и видел его никнейм Потому что говорю, что он какой-то знакомый Ну, попытка выхода на точку Б сейчас от команды Girl Power 300 рублей от Петра прилетает, но ну, так как сегодня оповещение выключено, мы их, к сожалению, не видим Но, Петр большое вам спасибо, с наступающим вас с Новым Годом, счастья, здоровья, успехов вашей семье И вам, конечно же, тоже а у нас шестой. Так вот, да, предыдущий раунд, нацеленный на точку Б от команды «Сосите ноги», практически ничем не отличался от предыдущего раунда на точку А в их же исполнении. В целом задумка хорошая, но чуть-чуть подкачивает то, что команды играют... Вот именно вот эту медленную Медленная атака, она должна находиться далеко от обороны всегда да То есть они должны типа их брать из измором Но при этом в упор не приближаться Потому что в упор страшно приближаться Там как бы все будет очень нехорошо, как вы видите а, ББ пора мне, господин Сомчик Удачи вам и попутного вам ветра Как говорится, пусть вас все невзгоды стороной обходят и боятся вас тем временем у нас 4 в 2. И даже появляется возможность поставить бомбу на точке. А парадоксальнейшая возможность на самом деле. Лиска-хохлушка. Бесподобнейшая игра от Лиски-хохлушки сегодня. Она меня радует. Она такие важные минусы делает на самом деле. Прям... Ну, просто сказать нечего. Просто нечего сказать. Орденская. Притаилась в сайде. Девайса, к сожалению, нет. Но есть три соперницы. И, к сожалению, ни одну из соперниц Орденская не убивает. Но на самом деле позиция эта объективно, конечно, была плохая. Потому что из нее убежать не получится. Из нее спасут только три выстрела в голову. Три выстрела в голову сделать очень тяжело. Но она пыталась. Поздадим ей, так сказать, должное. Впечатление, будто ножки после даста расклеились и не особо в себя верят, пишет Радо. Ну... Такое тоже, конечно, может быть, потому что я считаю, что девушки чуть-чуть больше склонны к тильту и к расстройству и дизморали, потому что это девушки, все-таки, они у нас более чувствительные. А, но хз-хз. Хз-хз. Возможно, просто команда Girl пауэр... Герл пауэр классом выше. Такое тоже нельзя исключать. Орденская минус босс Оргий. Кисаравр минус Алиса. Ух ты, какая хае неплохая прилетела. Лети в ответку. Лети в ответку. Но там, конечно, в упоре-то никого не было, поэтому хае была ни под кого победителем. Маленький презент от Петра. Петр скидывает 500 рублей. И, собственно говоря, администрация, товарищ администратор. Он же Вася. Напишите мне потом в личные сообщения. Готов перевести эти самые 500 рублей от Петра девушкам. Ну, получается по 100 рублей. Раздать, так сказать, от зрителя. Зритель пятихаточку девчонкам просто так подогнал. Так что обращайтесь. <как> Тем временем первую половину досрочно выигрывает команда Girl Power. И под их натиском и под их железнобетонной, железобетонной обороной, ну вы видите, да, там просто... Софтерша только выходит из ямы, готовится пострелять, но ей не дают пострелять. Киса... Просто одной пулей как бы увольняет. И все. И просто все. Это слишком жестко. Всем хорошего вечера. Завтра все пересмотрю. Пётр, удачи и приятного пересмотра. Иблис э, минус один, минус один от Кисы. Ну а Алиса с Ар... Арденской, конечно же, вдвоем остаются на точке А против Penetration и Double Penetration. Это важно. Важно. Double Penetration это вам не единичный Penetration. Ну, позиционно, конечно, мне кажется, сосите ноги не должны такое проигрывать. Потому что уж очень хорошо сейчас девчонки разбрелись по точкам. Но много, конечно, будет зависеть от того, какие позиции будут прочекаты. Прочеканы. Или, как правильно выразиться, то Алиса забирает дабл penetration, Босс всех оргий. Ответный разменный минусы и фраг за Орденской. Раунд на этом заканчивается. И сосите ноги, естественно, его выигрывают, как и ожидалось. И соскучился по старым командам, которые дают? А, так это вопрос. Которые дают настроение такие команды, как Time Factor, Royal Flash, Rivi, Stack Собак, Hybrid Killer. Хотел бы покомментировать какой-нибудь турнир с участием их. А, да, Сафончик, конечно, это очень крутые команды, ребята очень показывали хорошие игры. Естественно, мне было бы приятно увидеть их, но, увы, это несбыточные надежды, потому что такого, к сожалению, быть. По факту уже не может большинство команд Распалось безвозвратно Ну хайрот киллер еще по-прежнему существует Но им играть негде И не По факту Минус Хотел сказать два Но нет Это только один минус по Иблис И автор Минуса софтерша Ну тут собственно сейчас Под точку Б аккуратно крадутся Девчонки из команды сосите ноги И даже делают второй минус Который я заранее придрек По-продумански Забер... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ну это больно было, я хочу сказать. Трипл килл от босса Оргий, или как правильно надо сказать, от босихи Оргий. Ну типа босс это же мужской рот, а это девушка. Не знаю, как правильно сказать. Ладно, не будем придумывать ничего. А, Три в два. Перевес, который заработали сосити ноги, моментально был нивелирован стараниями всего одной девчонки. Софтерша 18 хп. Бомбу. Просто невозможно будет забрать только сейф Калаша. Вот это самая лучшая перспектива. Других не дано. К несчастью. Босс бывает и девушка. Ну, нет, я понимаю, что босс бывает и девушка. Но все-таки это не совсем, типа, корректно называть женщину боссом. Типа. Начальница, допустим, уж тогда. Мы же все-таки не, как говорится, не... Не в англоговорящей стране находимся, да, то есть бо... слово босс вообще по факту нам как бы должно быть чуждо, потому что оно из-за бугра пришло. У нас начальник и начальница, да, то есть у нас-то есть четкое разграничение, а, но я, естественно, ни в коем случае не против, как бы босс и босс окей, вообще, как бы, по барабану. Да, жаль, что больше нет такого и не будет. А помнишь, когда были турики от Евгения Клангеймер турниры, я... Тогда балдел, Да, это, наверное, одни из самых лучших турниров э, таких любительских по Counter-Strike 1.6. Как раз они во многом поддерживали жизнь именно в соревновательном КСе, потому что в тот момент как раз турниры все позакрывались. И он единственный, кто хоть как-то хоть какие-то 500 рублей жертвовал командам за первое место, где-то тысячу. Ну, типа такое. Меня тут узнали, Сань, что ты наделал. Вот, видите, Богдана узнали на сервере, он все-таки смог туда пробиться. Ну и уже, кстати, писал, что его там унижают, в плане его убивают очень быстро. А он-то думал, такой сейчас зайдет, а там какие-нибудь изи пабликмены будут играть. о Нет, контингент, играющий на сервере Women's Epic Center, ни в коем случае нельзя относить к игрокам, которые слабенько играют. Далеко нет. По-русски «Генеральный директор Оргий». Кстати, очень круто звучит. Генеральный директор. О, боже мой. Хорошо. Кисаравр. Минус «Пьяная вишня». Следом минус от «Генерального директора». Компании Орги. Дальше 4 в 3. С перевесом за все теми же самыми Girl Пауэр». И Алиса вместе с софтершей пытаются занять винт. Вот софтерша, кстати, заняла пулю сейчас у своей соперницы. 15 хп осталось после неудачного выхода. Надо потеть. Надо потеть и вытаскивать уже почти мертвый раунд, потому что, ну, мпшки, да, вот попало в голову кисе, но это мп. Был бы калаш, киса погибла бы, но это мп. И у Киса остался 1 хп. Вот так вот. Минус от софтерши, 15 хп не помеха. И это минус важнейший минус на точке Б, потому что там сейчас никого нет. Киса накидывает дым. Но это скорее дым, просто чтобы спасти саму себя. Потому что он никак не помешает команде сосите ноги пройти на точку. И мне кажется, Girl Power. Ой-ой-ой, какой досадный минус! Пропускает в себя. Дабл с... penetration От дабл penetration и это 10-2. Хотелось, конечно же, сказать, что сейчас могло бы получиться что-то хорошее из этого раунда И, в общем-то, хотелось бы сказать, что Girl Power, по сути, ошиблись, отпустив э, точку Б И не сделав ставку на то, что их соперницы туда зайдут И, да, вся сложность как раз-таки в этом и оказалась То, что неожиданно с банана подъехала дабл Penetration И проникла кто-то болеет за Нави, а я с детства за Girl Power, пишет Шум 40. Вот такие вот преданные болельщики есть у девчонок. Представляете, с детства за Girl Power. Это вам не шутки. Киса минус Верба. И генеральный директор пытается, пытается. Но все-таки Лиска, все-таки Лиска делает минус в яму по Орденской. То слишком жестко, слишком жестко. Настолько жесткий подход к игре от команды Girl Power я прям вообще не ожидал увидеть. Ну, свой полуфинал они, конечно, выиграли у команды э, Пошленькие сучки с э, таким прям спотом достаточно. И, видимо, после этого разыгрались. Потому что ну совсем жестко. Ну, 3 хп осталось у софтерши. При всем уважении к э, этому игроку. Опять же, вот, ну, ну, ну, ну, ну, но -ну -ну -ну. Денис, Денис Денис закидывает 333 рубля. Сладкие писи, норм, пишет. Пошлые сучки, норм. Сильные дамы, норм. А вот сосите ноги. Что за фетиш? Лучше, Лиз. А дальше сообщение обрывается. Видимо, не дописал, но, наверное, лучше лизать ноги, да? А не сосать. Ну. Но... Большое спасибо, Денис, за донат. 333 рубля. И смешное сообщение. Наверное, действительно, если разбирать это как вид фетиша, то все-таки лизать, наверное, лучше, чем сосать, конечно. Хотя. Давайте не будем об этом опять куда-то нанесет. Только что про писи медовые разговаривали. Теперь про сосать или лизать. Забанят канал, вы чего? Ну, а тем временем размены 4 в 4. Пока что снова пытаются... опачки. А Алиски почему-то никто не страховал. Выход с ковров. Это, это уже не доглядели Girl Power. Ну, ретейк убыть 3 в 3. Причем равные ситуации. Босс Оргий минус Пьяная Вишня. Алиса Сарденская остается вдвоем. Минус от Орденской. Твою ж налево. Твою ж налево. И снова дабл пенетрейшн. 12-2. Ну, к сожалению, вот... Поражение в данном раунде уже очень сильно может сказаться на морально-волевых качествах э, девчонок из команды «Сосите ноги» по объективным, в общем-то, причинам, да. Ну, потому что ситуация едва ли не выигранная и, к несчастью, проигрывается. Последний раунд первой половины, дорогие друзья. «Кнайф, создай турнир ты, я по максимуму тим соберу все в честь Нового года». Были уже такие предложения, Сафончик, к сожалению, но у меня очень-очень и очень мало сейчас свободного времени для того, чтобы заниматься созданием, уж тем более проведением турнира, его нужно администрировать, и совсем некогда. Босс Оргий и дабл Пенетрейшн, по сути, вдвоем выигрывают раунд. Но тут, конечно, еще Лиск. Хохлушка не упускает возможность убить кого-нибудь. При этом, кстати, у нее остается 16 хп. Но и Орденская, 91 хп. Нет, снова нет. 13-2. Первая половина заканчивается. Конечно, тотальной доминацией команды Girl Power. И сосите ноги. Обречены на очень долгий путь к камбэку. Он, естественно, должен быть. Команда теперь находится в сильной стороне. И это перспективы. Перспективы грамотно выстроить обороняющуюся линию. И занимать нужные точки вовремя. Оформлять ретейки, но аркада на банан сейчас была точно не самым свежим решением, честно сказать, потому что слышно было очень много соперниц именно на этой позиции. Алиса успевает забрать пенетрейшн, ту, которая дабл, но Алиска делает пенетрейшн Алисе в ответ за погибшую напарницу. Ну и занятие хелпы непонятно для чего. Очевидно, что ретейк сейчас будет на самом-то деле с бананом, но ладно. Вот как раз-таки здесь и разница в мышлении девчонок. С пацанами, да, то есть мне сразу понятно Что ретейк будет с банана Но девчонки будут еще на всякий случай Оберегать хелпу, потому что А вдруг, а вдруг, а вдруг 14-2 Пистолетный комом К сожалению, без экономики Будет очень сложно сейчас остаться в матче Так как Мягко говоря Не будет экономики ближайшие два раунда то есть номинальная отдача 15 и 16 уже, по сути, произошла. Но мы, конечно, видим с вами байраунд от команды Girl Power, да, то есть девчули играют все так же на пистолетах, удерживая экономическое превосходство даже в случае поражения в раунде. Орденская забирает дабл Penetration, Софтерша догоняет Лиску-Хохлушку, выбивает с нее бомбу, но ее успевает подобрать. Босс Оргий и забрать, кстати говоря, софтер, что босс Оргий тоже успевает. Ну, здесь автомат Калашникова, попытка открыться. Минус от Вербы, непонятно. Кстати, сейчас очень смешной момент получился. Босс Оргий почему-то чекала, ну, пески. На песках в этот момент находится Иблис. Но почему-то происходит чек все равно песков. Немножко не договорились. Немножечко дамы между собой... Не решили, какую точку все-таки смотреть Иблис забирает пьяную вишню Ну и нужно идти за бомбой, а бомбу здесь Верба контролирует с 19 хп И калашом, что самое главное Неважно сколько там хп, там калаш Просто так ты на калаш не откроешься Скорее всего убьют но убьют скорее всего вообще с 20 И автор Орденская По сути здесь как раз таки желание Закрепить экономическое превосходство И сыграла злую шутку за командой Girl Power но, с другой стороны, они дали возможность себе закупиться в случае поражения в предыдущем раунде, что сейчас и происходит. Вот вам счет, дамы и господа. Внимательно смотрите и запоминайте. Так, всем привет. Это какой-то турнир женский. А, абсолютно верно, ЖРБ. Турнир действительно женский. Я ХЗ, что за команды, но я за сильных девушек. Думал за пошлых, но лучше за сильных. А, ну, сильные они уже, к сожалению, наверное, для тебя, а, то есть пошлые, те самые девочки, заняли уже третье место, так как сейчас у нас проходит финал, а выиграть они уже не сумеют, сейчас первое место может занять команда Girl Power, ну или же Сосите Ноги. Кстати, команда Сосите Ноги, обладая девайсами, очень сильно просели по лайфбарам, Верба и Орденская погибают, при этом попросевшие по лайфбарам девушки по-прежнему еще а живые, но не совсем, конечно, здоровые ХП очень мало Ошибается в стрельбе Софтерша, постоянно хочу прочитать ее реальный никнейм, с которым она сейчас играет Но нужно называть настоящий Пьяная вишня Одна против троих Рискует, конечно же, отдачей 15-го раунда, но сейв здесь, ну, вообще никак нельзя было рассматривать как вариант развития событий. Поэтому 15-3, матчпоинт, команде Girl Power остается всего один шаг до победы! Не просто в этой карте, а победы в этом матче, дорогие друзья. Сосите ноги, теряют возможность э, отыграть э, данный матч до... Победы в основное время этой встречи. Только лишь на овертаймах доступна хоть какая-то возможность победить. И раунд на точку Б. В принципе, его можно удержать. Но почему нет? Будут же попытки однозначно. Есть девайсы. Киса вместе с Лиской убивают Вербу и Пьяную Вишню. И, к сожалению, шансов теперь уже практически не остается. Боссоргий! Трипл килл, дорогие друзья, вот так и вот так и еще раз вот так заканчивается это просто умопомрачительное событие, именуемое новогодним турниром от женского эпицентра.